Я сегодня хочу поговорить на одну очень интересную тему. Очередной раз мне задали вопрос, и я хочу его озвучить. По поводу того, чем отличается жертва, хозяин жизни и автор жизни. Знаете, одно из самых ключевых отличий в моем понимании, когда жертва проживает свою жизнь, от слова «должен», «я должна», и когда человек делает то, что он не хочет делать. Он думает, что он вынужден совершать какие-то действия, потому что иначе у него ну, там, не сложится жизнь да, или сложится как-то не так. И если он будет наступать своей песне на горло, если он будет изо всех сил стараться делать то, что ему кажется правильным, но совершенно не хочется, то в итоге что-нибудь у него выйдет, что-то получится. Вот я против, категорически против такого отношения к себе, потому что в этом случае человек проживает не свою жизнь, а он проживает жизнь, какую-то либо навязанную обществом, либо ту жизнь, которую ему внушили. Это могут быть окружающие, это может быть общество, это могут быть детские какие-то переживания и фантазии. Не хочу говорить, что родители навязали, хотя, да, к сожалению, так часто всего бывает. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие хозяин. Что же делает хозяин? Хозяин, он проживает свою жизнь таким образом, что да, он проходит через какие-то барьеры, он проходит через какие-то препятствия. Тем не менее, он ловит вовремя себя на том, когда он делает, совершает какие-то действия, которые ему не нравятся, анализирует ситуацию, просчитывает ошибки, делает выводы и меняет ситуацию. То есть он учит уроки. Если с ним происходят какие-то неприятные ситуации, то он дает себе отчет в том, для чего ему эта ситуация нужна, получает урок, делает вывод, и тогда у него... Прямо ну, очень сильно меняется жизнь, меняется отношение к жизни. И результат получается совершенно другой. Автор. Мой любимый персонаж. Он делает только то, что он хочет. А то, что он не хочет, он не делает. И это меня часто спрашивают, говорят, что «Ну, «это же эгоизм! Что значит, ты делаешь только то, что ты хочешь, а что не хочешь, ты не делаешь? И тогда пострадают твои окружающие тебя люди, могут близкие страдать». Вот ничего подобного. Автор проживает свою жизнь таким образом, как он не может не проживать. Он делает те вещи, которые он не может не делать. Он творит, он создает свою жизнь. И окружающие при этом не страдают, а наоборот, ему Вселенная помогает реализовывать его замыслы. Вот как-то так. Еще ремарку про слово должен, потому что оно тоже очень хорошо вписывается. Слово ты должен или я должна или я должен. Это слово, которое является сливом энергии, основным сливом энергии для человека. Я за то, чтобы все делать слово хочу. И когда мне говорят: "Хорошо, Аня, а как же тогда обязательства?" Смотрите, если вот существует такое распространенная фраза, да, я должен или должна воспитать своих детей, там должна дать им образование, должна их кормить, там побывать. И так далее. И я говорю, посмотрите на это с другой точки зрения, посмотрите на эту ситуацию под другим углом. Как бы вы ни были должны, но если вы не хотите или если вы не любите своих детей, то этот долг будет выплачен ну, криво, косо, без любви. И возможно это принесет травму этому ребенку. Да, когда вот я на тебя всю жизнь положила, я тебя воспитывала, я тебя кормила. И так далее. что в итоге получается потом? И что переживает этот ребенок? Потом приходит к своему психотерапевту и рассказывает, что «У меня мама или папа увлекали всю жизнь, что они меня там кормили, одевали и вообще родили. Вот. А когда я делаю, потому что я хочу заботиться о своем ребенке, я хочу давать ему это образование, я хочу его кормить, я хочу его одевать и так далее, то тогда... Слово долг исчезает из лексикона как таковой. Ну, то есть это как само собой разумеющееся. Совершать какие-то действия не потому, что ты что-то должен, не потому, что ты что-то обязан, не выплачивать, какие-то долги выплачивать моральные. А совершать свои действия, вот эти вот поступки именно потому, что тебе хочется это делать. Тебе хочется заботиться, тебе хочется давать образование, тебе хочется работать на своей работе, в конце концов. Да? Вот, это важно. Будьте честными сами с собой, убирайте из лексикона «должен» – «должна», и тогда у вас жизнь изменится, заиграет новыми красками. Приходите на мой марафон «Автор жизни» и получите удовольствие. Честное слово. До скорых встреч!